А он кил биатен нашит мангал, хамашл мунги, шамбал, бион, амен, амен мебратен, бион Иван Иванович, бион правда ту бор, а ми соп. А я отмечен, но значит, если индуар, самашу, надан, но он успешен только нюмонма, тридцатого, значит, тали Самашелву, хушки Моршелла, то есть Нуган Толка Успечан, Нумун Мунгтула Одан, Надива, Вашин Успечан. А так, ту аванкил если Саман Ая или ну, только родственника считает, это по усмотрению. Последний, значит, надан. И дябки унктувал. Это нюман надан унктувал он лиственницы из лиственницы а дядки последние уже завершающие делали уже талый онкотин я берел так И это уже было, а так, вот, значит, бичон, родовой бичон шаман, в 30 году Геркучан Ленинград таки, и чё, и и вот этот, нюнги, вот, тейкин нюнги, нюнги и гиркуран Ленинградтеки, шурупчётын, и чёпкуану Ленинградтеки, ну, а саману, а раз саман суруран джереву, ну надо, дернура, значит, подпевала, когда то ли ожал Ленинград, а шуруму, то ли он ту город туда шурура, то ли.. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, и ну, ну, ну, ну, ну, ну, как говорится, это таежные люди. Но во всяком случае, Татук и и, значит, Нюнг и Ункту, он был издача в музей. Абба, нунган, сагти, значит, нунг, инг тууны нунган, абба, тарел, е, или, но, чтобы, ноки ЛАБУС, лапуз, ноки до а и чтобы он тебе у лапка и около и ИЛАН, илн а чтобы реку матом вот значит, последний раз То последний раз мы тор унктовано эти и тадок а аба вимрак на и Орлова 61-м, Хакулра, Леспромхуру, Хаванилра, и там и Гиркум, гиркуран, туго, 90 и Таранова, а, Могуро, Чанку, и там Волотен Калпашовский музей, теки, издача.